Когда-то давным-давно я прочитал интересную статью, и там была такая фраза. Никогда не экономьте на стоматологии и путешествиях, Потому что когда придет ваш последний час, его нужно встретить белозубой улыбкой и приятными воспоминаниями. Я решил начать со стоматологии. Друзья мне посоветовали эту клинику для этого калибрия. Когда я сюда пришел, мне задали самый главный вопрос что ты хочешь я сказала: хочу, чтобы было супер будет тебе супер и вот прошло два года и все так, как обещали сначала были брекеты потом массивное удаление и в общем-то у меня все зубы сейчас один к одному надеюсь, что на всю жизнь я очень благодарен, конечно, клинике Ольге Николаевне все получилось очень хорошо, очень качественно, отношения потрясающие, сама обстановка в клинике супер, вежливый персонал, очень квалифицированный, надо сказать, персонал довольно молодой, при этом очень опытный и внимательный. Я Хочу отдельно вспомнить, конечно, Ларису Николаевну, с чего всегда начиналась моя гигиена. Это женщина, с которой я, похоже, не расстанусь на всю оставшуюся жизнь. И каждый мой визит в Москву будет начинаться именно с этого, с гигиены зубов. вспоминаю Тагира. Вот, очень тоже не понял. Тагира Русланович Тоже очень внимательное отношение, всегда очень... Прекрасно все сделано, никакой боли совершенно. Порой я даже засыпал на процедурах, и меня будили так, не спи, не спи. Потом в конце концов не поставили, как она называется, какой-то кубик вставляют? Закуска. Закуска, да. о, закуска, да? только закуски мне не хватало. И, в общем-то, бывало так, что со мной занимаюсь чуть ли не до полуночи, 10 часов в кабинете стоматолога, у меня такого еще никогда не было. Но, в общем-то, все это было здорово. И потом бегом на самолет, опять к себе домой. А вы еще не из Москвы? Ну, а да, я живу на дает. крайнем севере, <связь> я сам доктор. Вот, поэтому, в общем-то, могу оценить и качество услуг, и профессионализм. Вот. Но, хочу сказать, не все, конечно, очень нравится. Я доволен что именно здесь я решил сделать свою велозу все так встречали. Спасибо вам. Да, да, Спасибо вам огромное. Рады, что осуществили вашу мечту. Спасибо, да.